Здорово, это домашний канал Валерки и Resident Evil 2 Remake Продолжаем с вами проходить дополнительные э, задания, дополнительные сюжетные линии И у нас на очереди с вами э, линия под названием Забытый солдат, что ли, как-то так вот называется оно, короче э, э, Спецназовца, который выжил, э, не знаю, Хэнк это или не Хэнк, но какой-то спецназовец, короче, Ампрелловский выжил Окей а, без вебки, без вебки, а, кому, не знаю, интересно и мучает этот вопрос, зайдите в описании там все написано, короче, я устал просто объяснять всем, вот, а, ну и подписываемся на канал, не забываем, ставим колокольчик, ставим а, лайки, дизлайки, комментарии, все тому подобное, всю эту дичь, короче, делаем, вот, если вам интересно Итак, рассказать о будущем, которое никогда не наступило, а ночи, которая никогда не закончилась. Ваша цель вернуть g вирус Предполагалось, что первое задание в USS будет легким, но все поменялось под градом пуль. Ульям Биркин мутировал биоружие G и уничтожил отряд, расстрелявший его. Один солдат чудом спас и отправился в самое сердце гнезда, чтобы выполнить задание. Однако, забрав образец, он услышал голос, разносившийся по всему зданию. Протокол самоуничтожения запущен. Времени осталось мало. Призрак, забытый солдат, приступил к своему последнему заданию. Я так полагаю, будет на время, что ли, или фиг знает, то, что протокол запустили, самоуничтожение, и непонятно, что к чему. Вот. Итак, ну, давайте посмотрим, что, да как и с чем едят. Вот. Ну, а для начала... Друзья, если вы действительно ценители хорошего нестандартного творчества, то хочу предложить вам группу ВК под названием Творчество Коп. Здесь вы найдете обзоры на разные инди-проекты, фильмы, новинки игровой индустрии и также много интересных рассказов. Авторы действительно вкладывают душу в свое творчество и правда стараются, очень стараются. Так что давайте оценим э, паблик и подпишемся на него. Вот сюда, вот сюда, где у меня мигает, бегает мышка Вот, ссылочку я оставлю в описании под видео И всем добра и удачи Итак Вот а, тот самый момент, короче, когда Ада, короче, и Леон на мосту Перед смертью, короче, ады, да, она роняет g вирус, короче, и а, вот этот наш спецназовец всего подбирает. Окей, у нас стандартное время, идет просто время прохождения а, сюжетки, и мы с вами, наверное, не будем на него обращать время, и, э, время, внимание, и попробуем потихонечку, не спеша пройти. А что служба безопасности? Произошла утечка вируса. Многие сотрудники службы безопасности гнезда заражены. Некоторые зараженные носят пули, непробиваемую антипехотную А-экипировку. А-экипировка очень прочна и обеспечивает защиту от пуль. Ее разработали для действия в чрезвычайных ситуациях. Так, и... Э, стоп. Я не понял, пули, непробиваемая антипехотная броня? Да вы издеваетесь. В смысле? Это жесть какая-то. Давай-ка посмотрим, что у нас в инвентаре. Автомат. 32 патрона и просто 30 патронов. И все. Больше ни черта нет. Добраться до фуникулера наша основная задача. Окей. Короче, будет полная жесть, я чувствую. Ладно, погнали. Так, фигачим по ногам, чтобы экономить патроны. Рюкзак, отлично, боевой нож, окей, пригодится Высококачественный порох, пригодится, окей, погнали Руки не тяни Руки не тяни, а то отстрелю нахер Блин Фу, отлично Опа, здесь горят, здесь, опа Отвалил Блин, я уже, я сразу же просрал ножик Окей Сразу же просрал ножик, но, блин Это, это плохо, это реально плохо так, автомат, лечебный спрей. В автомате можно забрать одну вещь только. Да. Ну и здесь выбор, короче, жесткий. да? Лечебный спрей, аптечка, либо пистолет, либо световая граната. Давайте пистолет, наверное, потому что, блин, оружия вообще мало. Лечебный спрей, в принципе, тоже бы пригодился. Ну, пистолет, дело такое. Опа! Твою мать! Лизун! И как вы... Хотите сказать, не с ним сражаться. Он стоит прямо у прохода, куда мне надо. Давай попробуем завалить его с пистолета. Надо потихонечку стрелять четко ему в голову, короче. Тихо. Ты так и будешь мордой вперед сидеть? Ну-ка повернись ко мне задом. Задом-то повернись. Или мы будем стоять? Личиком. О, красавчик! Окей, булка раз, булка два. <свят> По просто отстрелили все булки. Держи свой клюв. Отлично, отвернулся. Надо пытаться стрелять ему в голову. У него мозг раскрыт, как бы он уязвим. Блин, я ему куда-то два патрона вообще в хребет пальнул. Держи. Опа! Ни хрена себе, он там чуть-чуть. Че, че, ты что че там вытворяешь? Ну, хорошо, что не на меня прыгнул. Опять своим голым задом повернулся. Держи. Держи еще. Четенько так повернулся своим клювом, просто в прицел. Всегда бы так. Где твоя голова, дружище? Ну-ка, покажи. Блинский, блин скейт. Уходим. Отлично, хорошо. Все-таки с пистолета загасили, но все патроны потратили. Два патрона у нас осталось. И давай-ка, давай-ка мне хоть шотик. Хер. Хер там смахер. Хорошо. Так, порох. Э -э, два пороха. Так, белый у нас, по-моему, можно совместить с порохом, чтобы создать кислотные боеприпасы И из двух щепоток можно создать патрон для пистолета-пулемета Вот это берем Вот это берем, короче, соединяем с пистолетом для пулемета Выбросить? Иди ты нахер выбросить ты О чем вообще такое говоришь? Никогда не выбрасывай патроны и порохи Опа! Рвануло Тут вообще кругом перегруз, короче, жесткий Ногата отвалить. отвались Хорошо. Погнали. Еще у нас рюкзачок. Порох и порох. Порох и порох. Давайте объединяем, короче, до пистолета делаем патроны. А этот мы забираем просто. Окей. Чё там затрещало такое? Что-то там такое затрещало. Затрещало, походу, растения. Так, ладно. Перезарядка. Окей, okay, громовый ястреб. Окей, okay, это у нас хедшоты, которые раздает э -э Кольт. Револьвер, то есть. Э -э Дробаш, короче, и GM-79, гранатомет. Блин. Ну, я думаю, наверное... Возможно... Давай попробуем громовый ястреб взять. Он хоть хоть шутики раздает, если что. Так, ладно, вы пока встаете. И я пробегу, окей. Хорошо. Спасибо. Окей. Ноги, ноги, ноги, ноги. Ноги. Блин. А нет. Н нет. Я же ножик просрал. Твою мать. Пошли, пошли. Вон, все, нет. Руки. Куда? Куда? Куда? Куда? Сюда? Отлично. Блин, сапанули. Сапанули. Аптечек вообще нет. Вот это вот напрягает. Аптечек нет. Так. Сейчас мы это Да блин. Голову свою держи ровно. Отлично. Опа! А вот это. А вот это жесть вот это жесть по почкам так, по почечкам хорошо Должна... да хорош ну успокойся успока... все, все хорошо так я ладно понял ножа у нас нет сейчас бы нож пригодился если что Окей, okay. uh, порох, высококачественный порох желтый может совместить с порохом, чтобы создать патрон для дробовика. Из двух щепоток может создать патрон для револьвера. Из двух щепоток таких может создать патрон для револьвера. Отлично. Хорошо. Так. А, этот у нас... Давай объединяем его вот с этим. Да в смысле? Какие нахрен кислотные боеприпасы? Ты о чем? Нахер они нужны. Выбросить, я только сейчас... Я, я сейчас просто накосячил. Я сейчас так накосячил. Мама, не горюй. Пошел! Да в смысле? Я тебя убил, у тебя рюкзак отвалился, у тебя рюкзак выпал. Ты же сдох, ты должен был сдохнуть. Твою мать. Так, пошел! Да... О, жесть, а о жесть. охренеть и как вы тут и как вы скажете здесь отлично, и как вы скажете тут проходить хедшот ну быстро башку свою бери бронированная тварь патроны для... для автомата быстрей быстрее ну че то там пошел, пошел пошел лежать падла патроны перезаряжай быстро хорошо по ногам по ногам погнали погнали погнали блин этот бронированный падла так габашку свои не крути пипец а нет Здесь пробежать вообще нереал Пробежать здесь нереал Что это у него там Что с ним такое Что с этим спецназов? Ты видел там чудо У него изо рта торчало Какое-то говнецо Ладно Пробуем еще раз Второй раз Второй заход Второй заход должен быть Чуточку лучше чем Обычно скипуйся. Погнали. Блин. По ногам. По ногам. Хорошо. Оказывается, вот эти зомби, когда у них ä, выпадает... Ä, выпадает порох, они не сразу умирают. Да хватит меня цеплять, ну! Почему такие резкие? Да падла! Да хорош, у меня есть! Ты ножик-то будешь доставать или нет? Или где? Или в какой степи? Пипец! Просто я в самом начале, короче, сейчас такую жесть натворил. Аптечка или пистолет? Я не знаю, давай попробуем аптечку. Блин, вот сейчас я тупо сделал. Как я буду сейчас этого лизуна убивать? Никто не расскажет. Но... Быстро, быстро, быстро. Фу, это было близко, это очень близко было. Так. Объединить. Хорошо. Этот порох достам. Бегом! Фух. Быстрей, Быстрее, твою мать Хорошо Так, так, так, порох такой Порох такой э -э. Достать Достать Короче, надо подняться наверх и разберемся Так, так, так, так, так, хорошо По лестнице они не ползают Это уже радует так, надо посмотреть, короче э, Либо вот этот брать Либо дробовик брать Либо громовой ястреб Громовой ястреб, блин, 7 патронов И все Это мало Для этих можно хоть что-то сделать Какие-то патроны сделать Давай, может, дробаш Да Давай, наверное, дробаш попробуем Окей, э, порох с... Пистолета Пистолета у нас нет Запас пороха их может создать двое больше боеприпасов, чем обычно. Так. порох кислотные. Создать для пистолета пулемет. В смысле? А для дробовика? Погоди, погоди. А для дробовика как патроны делать? Мы можем только кислотные сделать патроны. Для гранатомета. Давай, наверное, грандометы давай вз ⁇ Так, может, спорох об с обычным, да? Давай объединить. Вот здесь больше получится патронов, окей. А, и берем вот это. С одним патроном, кстати. Хорошо. Так, этих пробежим, попробуем. Отлично, получилось. Вот здесь вот. Ноги. Да ноги, блин. Ноги твою мать. Ножик. Хорошо. Бегом. Фу. Хорошо. Хорошо. Прошел. Отлично. По ногам. Почка. Почка, почка. Почка. Хорошо. Почка на ноге. Хорошо. Ру... Так, так, так, так, погоди, погоди, успокойся, успокойся, ну, быстрее успокаивайся. Твою мать, а! Блин, ножики я опять просрал, да, получается? Окей. Хорошо, окей, так. Вот, отлично, порохи. А, для дробовика надо, короче, совместить с обычным порохом, для дробовика мы получили патроны. Но блин, желтого мало Если качественного пороха Так что Давай а -а -а. Вот этот порох возьмем Наверное вот этот И будем ждать белый Да уйди ты Так Вот эти как-то надо пробежать Хорошо, получилось А вот здесь сейчас будет трэш Всё, патроны кончились в смысле какого хрена ты выбрал автомат да твою мать а какого хрена он выбрал автомат я выбрал короче этот гранатомет твою мать вот только вот, а -а -а, боже ты бой вот только все спланируешь. Только все спланируешь. И просто такой звездец, а? Скипуйся. Почему ноги такие крепкие? Да пипец! Ты прикинь? Я бесишь. Ты меня бесишь. О, -о, -о! О, -о, О, ножик мой отдай, где ножик? Падла пошел в жопу. Ножик просрал уже в самом начале. Так, аптечку. Погнали, погнали, погнали, погнали, погнали. Патроны кончились. О, нет. Я все просрал. Пипец. Это фиаско. Это просто полная фиаско. Я просто не знаю. Я просто не знаю, как с ними сейчас сражаться. говно просто да такое говно просто полная жесть если бы брать пистолет короче и фигачить давай с дробаша и фигачить не знаю без ранений типа того Фу. хорошо не по тому пути побежал просто нога нахер быстро-быстро-быстро жесть это просто полная жесть Да ладно, патроны кончились, ну вы ч издеваетесь на? Ну? Я, я, я вообще просто пипец Я без ничего, я остался просто тупо без ничего Короче зомби кушат, зомби кушат спода нас Я остался вообще без, без хера в кармане Просто полный трэш, как, вот как здесь проходить непонятно вообще Окей, пробуем еще раз Вообще просто полная жесть Полная жесть Так, э, это все забираем Все забираем Это коленки, е-мое В смысле? Пошел вон Пошел вон Срать на этот ножик всех вот этих пробегаем чертям собачьим. А -а -а -а -а. Так. Давай попробуем световую. Да Давай попробуем световую гранату. Окей. Теперь надо как-то, не знаю, пробежать. Быстро. Окей, хорошо. Объединить. Так, этот порох заберем. Бегом, бегом, бегом, бегом! Цапанул все-таки, а падла! Так, ноги, ноги. Отлично. Так, так, так, так. Забираем. А, блин, я там порох. Я порох оставил, ну... Твою мать. Я оставил гора. Так, хорошо, ладно. Берем, короче, громовые ястры, пофиг. Так, этих пробегаем. счетовой бабушки. Не связываемся. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Фу, фу, фу, фу. Жесть. Полная жизнь. Так, давайте попробуем, не выходя из лифта. <мешил> э -э <мешил> Хорошо. Опа, забираем. Так, погоди, а что будет, если смешать, короче, вот этот и вот этот порох граната? Да ладно. Так, пистолета у нас нету. Так что нахер этот порох сдался. Быстрей, быстрей, быстрей. Короче, <связывая> вот этих... <связывая> да блин, твою мать, а! Фу-фу-фу-фу-фу! Хорошо. Да куда? Хорошо. А, здесь вот... Так, давай-ка мы световой гранатой сейчас Слепим нахер всех Пошел в жопу В жопу, в жопу, в жопу, в жопу всех Открывайся, хорошо Вот это я сейчас прошел, вот это Вот это было круто Вот это было круто Это рели круто Пиратам, видал как все полыхает Жесть О, вот это вот жопа Давай пробовать Пошел Так, туда же Патроны кончились Патроны, мать его, кончились Пошел. Промазал, блин Пошли все Нахрен Гранатой Лежать, падла Окей, окей, так, погоди Давай берем, короче, вот этот порох а -а -а, Забираем, да? Давай гранату, наверное, еще одну сделаем Окей, вот этот порох заберем Так, вот этот Блинский Ну-ка, вон в того Пошли все в вон! Хорошо Хорошечно Давай, давай, давай Так Твою мать Твою мать, а Тюрам Мать твою За ногу А у меня жесть А у меня жесть, мне нечем Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, быстрей, быстрей, быстрей, встал. Бегом. А меня бить-то нечем не никого. Охренеть. Пошел вон. Разошлись быстро все. Охренеть, охренеть, охренеть, охренеть. Ха-ха, нет. Только не это. Заблевал. Заблевал, еще и траванул. Бегом, вали! Вали, вали, вали, вали, вали, вали, вали, стоял-то? вали, че вали, вали, вали, вали, вали, Еще раз, ещё раз. Так хорошо шли. Были косяки, но шли хорошо. Так, забираем, короче, это, забираем нож. Для пистолета, в принципе, короче, не, нуж... не нужен порох. Порох, короче, берем. <сёк> ну, блин, ты задрал, ну. Кусок. Идем также по плану, короче, так же. По тому же плану. Это вот забираем. Окей, погнали. Хорошо. Забираем вот это, объединяем. Погнали. Сапнул, падла. Ноги. Да блин, все в пол, ну, все в пол. Упали, быстро. Упал быстро Так, так, так, так, так, так Забираем порох, наверх В принципе же, блин, шли хорошо, да? Шли хорошо Так, так, так, громовый ястреб, хорошо Перезарядка Блин, там тиран, видел, да? Вылез тиран, это жесть Бегом, бегом, бегом, бегом Так, отлично Вот здесь вот научились, в принципе, пробегать их. И это очень радует Окей Хорошо Перезарядка, быстро, быстро, быстро, быстро Ноги Твои ноги, мне нужны твои ноги Хорошо Так, так, так, гранату Отлично Покер на этот порох да беги ты! Отлично. Так, здесь ослепляем. Куда-нибудь. Вон туда. Хорошо. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Открывайся, быстрей! Фу. Удачно, 22 патрона, 22 патрона, ястреб еще есть, ножик, короче, граната Держимся Жесть, короче, потно, просто потно Все очень потно Ноги Пошел Да отвали ты Пошла да что ты сюда все... стекловишь-то? Хорошо. Так, так, так, так, так. А, берем вот это. Да нахер мне соединять-то? Так. Давай еще одну гранату. Этот порох забираем. Твою мать! Граната. Бах. Хорошечно. Руки, руки, руки! Так, вот это говно, все, пробегаем. Дверь пускай открывается. Пошел. Нет! Беги! Ножик. Хорошечно. Промазал, ну! Как так-то? Твою мать, а! О жесть. Так, так, так, так, так, так. Рюкзак. Рюкзак, рюкзак, рюкзак, быстро. Фу. Фу. Хорошо. Граната. Есть. А нет. Так. Так. Об да куда? Фу Объединить. Отлично. Теперь беги. Жесть. Тамат, перезаряжай, быстрее Граната выбрана? Да что у меня тут все подкрывалось то ну Идите. выбрать Хорошо. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Твою мать. Твою мать. Бегом! Граната! да да бегом да, да да Бегом, бегом, бегом. Да беги! Давай быстрее! вот это было жестко просто! Твою мать! Это было жестко! Да ладно, ада. Ну, она, в принципе, да, выживает, но видишь, как она, в принципе, получается забрала, короче, g вирус все-таки у этого э, ханка, или кто это был? Короче, 5 минут. 5 минут. 5 минут жабодробильни Но у нас вышло больше, потому что Сколько раз мы подохли Украшение противогаз, призрак, который выжил Короче, мы прошли Окей Отлично, друзья, отлично И у нас, смотрите, с вами, короче, открылась еще один дополнительный сценарий Нет выхода Это, короче, про какого-то, не знаю, наверное Шериф полиции какой-то, что ли Итак, у нас осталось с вами... Смотрите, сколько звезд. Это просто будет жесть. Это полная жесть начнется. Короче, нет выхода. И... Офу. Вот. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Все ссылочки в описании. Ссылочки на плейлист будет тоже в описании. Его вот, если кто не видел предыдущее прохождение, то смотрите. Там с вебкой. Ну вот. А здесь без вебки. Там с вебкой, а тут без вебки. Вот. И... Оцениваем, да, друзья, оцениваем. Всем спасибо, с вами был Валерий, всем пока.